Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА, коллеги! Мы сегодня продолжаем нашу тему ресурсных чисел. Значение ресурсного числа текущего дня, которое влияет на нашу повседневную жизнь, наше здоровье, наши эмоции и нашу энергетику. Особенно это актуально для жителей мегаполисов, поскольку стрессирующие факторы подстерегают нас на каждом шагу. Чтобы свести к минимуму их влияние, мы будем с вами изучать значение не только текущих чисел, но и индивидуальных ресурсных значений и улучшать свою жизнь ежедневно. Например, сегодняшнее ресурсное число 4,5. Сегодня у нас 11 декабря 2019 года. И это число очень, очень характерно. характерно для любого жителя мегаполиса тем, что оно дает нам много возможностей для реализации. Но! Начнем мы изучение по порядку с единички, двоечки и так далее. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была профессор Международной академии образования Конькова Алла Сергеевна.